Привет, посетители психушки Немиркин. Добро пожаловать на наш канал. Итак, вам интересно, какие черты характера большинство людей находят привлекательными. Все люди разные. Так они могут определить сильное чувство юмора как важное качество. В то время как кто-то другой может сказать, что надежность является ключевым качеством, которое им необходимо в партнере. Но есть довольно много общих черт, которые люди находят привлекательными в других, несмотря на различия в характере. Итак, вот шесть черт, которые люди находят привлекательными. Первое – уязвимость. Насколько вы уязвимы? Чтобы отношения работали, партнеры должны быть уязвимыми друг с другом и открыто говорить о себе. Семейный и брачный психотерапевт Хелл Ранкел сказал изданию «Бизнес Инсайда» следующее. «Нам нравятся люди, достаточно сильные, чтобы раскрыть себя, не нуждаясь в нашем подтверждении». Так что если вы сомневаетесь, стоит ли открыться партнеру о своем истинном внутреннем «я», Возможно, сейчас самое время начать быть более уязвимым с ними в том, что у вас на уме. Второе – надежность. Доверяете ли вы своему партнеру? Доверие жизненно важно для здоровых отношений. Доктор Майкл Макналти, мастер-тренер и сертифицированный Готмановский терапевт из Чикагского центра взаимоотношений, объяснил изданию «Бизнес Инсайда» о том, насколько важно доверие в отношениях. Он пояснил, исследования показывают, что люди склонны переходить от романтических интрижек к полноценным отношениям когда они чувствуют, что могут доверять потенциальному партнеру. Доверие в отношениях – это не только прозрачность, это чувство инвестирования в отношения, это чувство приверженности друг другу, это чувство, что оба партнера верны себе, и при этом прикрывают друг друга. Они честно говорят о том, чего хотят и что им нужно, и готовы преодолевать свои разногласия справедливыми для обоих способами. Отличный совет! А вы бы сказали, что являетесь надежным партнером. Доверяете ли вы своему партнеру? Номер три – доброта. «Насколько вы добры?» Исследование 2014 года, проведенное Яном Чжаном из Университета Хуачжун в Китае. Опубликованное в ноябрьском номере 2014 года журнала Pure Sonality and Individual Defenses, было проведено с целью выяснить, насколько наиболее позитивные черты личности влияют на привлекательность их лица. В ходе исследования три группы людей оценивали привлекательность 60 фотографий незнакомых людей, изображенных с нейтральным выражением лица. Исследователи изменили ситуацию для участников спустя несколько недель, когда группа зачитала вслух положительные характеристики, изображенных на фотографии людей. Другая группа зачитывала негативные характеристики, а контрольная группа не имела никаких атрибутов в паре с фотографиями. Теперь участники оценивали привлекательность незнакомцев. Хотя большинство людей первоначально согласились с тем. С тем, кто был наиболее привлекательным по фотографиям, с положительными характеристиками ситуация изменилась. Участники оценили тех, у кого были более добрые описания, как более привлекательных. Те, кто имел отрицательные атрибуты, испытуемые сообщили, что они их отвергают. Их лица просто перестали быть привлекательными. Большой вывод – будьте добры к другим и к себе. Номер 4. Смирение. Помните брачного и семейного психотерапевта Хела Ранкела? Так вот, у него есть еще несколько советов для вас. Ранкел объяснил изданию «Бизнес Инсайда», что нам нравятся люди, которые могут посмеяться над собой. И при этом чувствовать себя комфортно в своей шкуре. Немного скромности никогда никому не повредит, верно? Верно. Но если серьезно, то лучше всего расслабиться рядом с партнером и иметь немного смирения. Будьте скромны. Никому не нравится тот, кто постоянно подавляет. Поэтому будьте спокойны за себя. Это здорово, парень. Но, как однажды сказал Хан Соло, не зазнавайся. Номер пять. Искренний интерес к другим. Разве вы не хотели бы, чтобы ваш партнер, чтобы ваш партнер проявлял к вам искренний интерес? Конечно, хотели бы. Пришло время активно прислушиваться к своему партнеру и быть рядом с ним, до тех пор, пока это искренний интерес. Мы очень хорошо умеем распознавать, когда кто-то ведет себя неискренне. Так что, если вы обнаружили, что вам просто неинтересно слушать, что говорит ваш партнер, возможно, он вам не подходит. Или, возможно, вам нужно поработать над своими навыками слушания. То же самое относится и к ним. У них никогда нет времени выслушать вас? Не слишком привлекательное качество. Умение слушать – одно из привлекательных качеств, которое также важно для любых здоровых отношений. Так что в следующий раз, когда вы пойдете на свидание, самое время включить уши и прислушаться. Ваш спутник говорит о том, как сильно он любит Звездные Войны. Не, привлекательно. И номер шесть – самоанализ. Вы осознаете себя? Это может быть очень привлекательно, когда кто-то осознает, кто он есть и как их действия и слова влияют на других. Они могут признать, когда они неправы, и взять на себя ответственность за свои действия. Если кто-то не осознает своих проступков, или если они незрелы, они могут легко перейти к обороне. Те, кто может самостоятельно анализировать свои поступки в прошлом, знают, когда они сделали что-то неправильно. Они учатся на своих ошибках, а затем по-взрослому извиняться. Партнеры с самоанализом преуспевают в отношениях. Потому что им легче общаться со своим партнером во время разногласий, учиться на своих ошибках и признавать свою неправоту. Итак, являетесь ли вы самоаналитиком, прекрасным слушателем, скромной, надежной, уязвимой? Какие черты и качества вы находите наиболее привлекательными в ком-то? Не стесняйтесь, дайте нам знать в разделе комментариев ниже. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. А если понравилось, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделитесь им с другом или с тем, кого вы считаете привлекательным. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на колокольчик уведомлений для получения новых материалов, подобных этому. И как всегда, супер спасибо за просмотр!